Планета любви, красоты и финансов находится в ретроградном движении по 25 число. И она будет проходить все это время по вашему 11 сектору, который отвечает за друзей, группы, коллективы и единомышленников. Это значит, что в течение этого месяца могут возобновляться ваши отношения с теми людьми, с кем вы ранее поддерживали дружеские связи или с кем у вас было приятное общение. Также это период, когда вы можете ностальгировать по какой-то группе или коллективе каком-то, в котором вы находились ранее. В целом это хорошее время для того, чтобы отдыхать в кругу, знакомых и друзей. Это хорошее время для того, чтобы встречаться с теми людьми, кого вы очень давно не видели. Также это хороший период для тех работодателей, у кого есть большие коллективы. Это хорошее время для того, чтобы разобраться с этими людьми и настроить хорошую работу. При этом в течение всего месяца Меркурий, планета коммуникаций, поездок, документов будет находиться в вашем 12-м доме в знаке РАК. И это говорит о том, что большая часть вашей интеллектуальной работы будет скрыта от глаз других людей. Это может быть замечательный период подготовки к какому-то важному процессу, к примеру, вы Будете разрабатывать какой-то интеллектуальный продукт. Это хорошее время для того, чтобы разобраться в себе. И на самом деле ретроградный Меркурий это да еще в раке, в 12-м доме. Это замечательное время для того, чтобы работать со своим подсознанием, для того, чтобы разобраться со своими страхами и комплексами. А именно в период с 18 июня. По 12 июля Меркурий будет ретроградным. И вот это может усилить какие-то вещи, какие-то моменты, которые касаются общения с другими людьми и вашего даже ощущения себя в мире. Эти моменты нужно будет проработать. Хочу обратить ваше внимание на то, что с 1 по 3 число Солнце будет в соединении с ретроградной Венерой, в вашем одиннадцатом секторе, и этот период может быть кульминационным в плане ваших взаимоотношений с каким-то другом, подругой или группой, коллективом. Это может быть ситуация, когда прояснится ваше настоящее отношение к человеку, или это дружба, или это что-то большее. В целом обращайте внимание на то, какие события будут складываться в вашей жизни в начале этого месяца. Это поможет вам многое понять, а именно какие-то основные тенденции, которые происходят в вашей жизни. Пятого числа будет лунное затмение в знаке «Стрелец» в вашем пятом доме, который отвечает за детей, любовные связи, а также за творчество и хобби. Это будет первое затмение на этой оси. Поэтому, несмотря на то, что это лунное затмение, и оно даст возможность увидеть результат вашей творческой работы или осознать сильную потребность, которая касается тематики Пятого дома, это, например, потребность творить или потребность иметь отношения, несмотря на вот это осознание, также будут и какие-то новые возможности для развития и для продвижения своих идей. Так как это самое первое затмение на этой оси, то, безусловно, оно даст возможность и получить какой-то результат, но также и увидеть перспективу на будущее. В день затмения Меркурий будет в хорошем аспекте к Урану и будет затронут ваш сектор карьеры и достижений, поэтому в целом можно считать, что это очень важный день в плане переговоров, обращайте внимание на те идеи, которые возникают в вашей голове и учтите, что повтор этого аспекта будет еще 30 числа. Так что даже события, которые будут происходить в эти дни могут быть взаимосвязаны. с 6 по 11 число будут идти напряженные аспекты на ваш восьмой дом, поэтому период будет неблагоприятный для крупных покупок и продаж, в целом желательно даже не решать какие-то важные вопросы, связанные с банками, с вашими финансами. Не одалживайте деньги и не берите в долг. Но зато после 11 числа и до 13-го очень активное время, когда нужно будет проявить инициативу в плане финансов, так как Марс будет в соединении с Нептуном в вашем восьмом доме. Это период, когда... Может появиться очень хорошая возможность вложить деньги куда-то или что-то приобрести. Главное вовремя сориентироваться, так как соединение все-таки с Нептуном, а он может напускать туман и создавать проблемы именно в концентрации. С 18 по 20 число Марс будет в хорошем аспекте к Юпитеру и Плутону. Это очень активные дни в плане работы и выполнения каких-то обязанностей. Лучше изначально планируйте эти дни как очень активные, так как если вы захотите расслабиться, скорее всего, обстоятельства будут все таки вынуждать вас выполнять какую-то работу. 20 числа Солнце переходит в знак Рак, и уже 21 числа будет солнечное затмение в самом начале этого знака, в первом градусе. Это затмение произойдет в вашем 12 секторе, который по большей части отвечает за внутренний мир человека, за те процессы, которые происходят за закрытыми дверьми, то есть это может быть это затмение может иметь отношение к какой-то тайне, которая есть в жизни человека, или к той информации, которой ранее человек не имел доступа. То есть в целом вблизи этого затмения может быть очень много открытий, которые человек сделает, что-то прояснится касательно его жизни. Также Двенадцатый дом отвечает за истинные желания человека, это то, что не навязано обществом. Поэтому данное затмение поможет осознать, чего же вы на самом деле хотите, к чему вы стремитесь. Также некоторые львы, особенно если вы были очень активны в последнее время, вы можете почувствовать вблизи этого затмения необходимость отдохнуть. Если также вы испытывали перенапряжение как физическое, так и эмоциональное, то вблизи этого затмения хорошо восстанавливать силы и немножко снижать темп своей активности. 23 числа Нептун разворачивается в ретроградное движение в вашем восьмом доме, и это еще больше усилит вот эту энергетику каких-то внутренних перемен, самопознания. Также будьте очень аккуратны вблизи водоемов, вблизи момента разворота Нептуна, то есть это 21, 22, 23, 24, 25 число. Лучше на эти дни не планировать активности возле водоемов. Также Нептун ⁇ это планета, которая отвечает за лекарственные препараты и алкоголь, поэтому... Нужно быть повнимательнее в плане употребления каких-либо веществ, даже какие-то добавки, если вы употребляете, стоит быть поаккуратнее. 25 числа, как я уже говорила ранее, Венера разворачивается в ретроградные движения в вашем секторе друзей, группе, коллективов, и вблизи этого разворота вы можете получить какой-то приятный сюрприз, подарок от вашего друга, подруги. Это может быть интересное предложение посетить какое-то мероприятие. В целом вы должны быть открыты вблизи этой даты. Э, и это хорошее время для новых знакомств, а также для интересных встреч. 28 числа Марс переходит в знак Овен, ваш сектор, который отвечает за мировоззрение. И иногда по этому сектору могут быть даже судебные дела, когда каждый пытается доказать свою правоту. Это может быть решение каких-то принципиальных вопросов. И Марс в этом секторе будет находиться долгий период времени, до конца 2020 года. Это связано с тем, что осенью Марс будет ретроградным. Поэтому в вашей жизни могут начинаться тенденции, которые будут иметь очень длительный характер. И обращайте внимание на то, какие Ситуации новые появляются в вашей жизни в конце июня, в начале июля. Это будет для вас своего рода подсказкой, с чем именно будет связана ваша активность в ближайшие полгода. И, наконец, 30 числа Юпитер и Плутон будут в соединении. Это две медленные планеты, и они в течение 2020 -го года соединяются трижды. Первый раз они соединились в начале апреля. Второй раз это произойдет в конце июня. И в третий раз они соединятся 12 ноября. Каждый раз они будут соединяться в Вашем шестом секторе, который отвечает за работу, обязанности и здоровье. И по этим соединениям может разворачиваться очень важная ситуация в Вашей жизни, которая связана с темой работы, здоровья и обязанностей опять-таки. И, скорее всего, уже были какие-то вот события в начале апреля, поэтому э, учитывайте, что может быть повтор, или же ситуация может проигрываться немножко в другом контексте еще в конце июня и в ноябре этого года. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока!